Дорогие друзья, на связи с вами Наталья Павлова, инвестиционный центр Павловы Партнеры. Мы продолжаем отвечать на вопросы наших подписчиков. Сегодня вопрос Виктории: как оплатить задаток размером в 1 миллион рублей, если в банках есть ограничение на 600 тысяч рублей? Действительно, для того чтобы подать заявку на участие в торгах, чтобы вас приняли как участника, необходимо соблюсти в том числе условия по оплате задатка. Это касается и суммы, и срока оплаты. Поэтому обязательно, когда вы производите платеж задатка, учитывайте, что деньги некоторое время еще идут до получателя. Что касается самой суммы. Закон не запрещает нам переводить средства свыше 600 тысяч рублей. Закон лишь регулирует и проверяет эти переводы. У них повышенное внимание к этим суммам. Мы же с вами, когда работаем в дорогах по банкротству, Производим оплату задатка согласно договору о задатке. Этот договор вы можете скачать на электронной площадке или на фидресурсе. Вы можете распечатать его и взять с собой банк при оплате. Кроме того, в назначении платежа вы должны будете указать, что оплата производится согласно данному договору о задатке. Поэтому не переживайте, делайте все правильно, делайте все по закону, будьте профессионалами на торгах по банкротству, и тогда у вас все получится. Я желаю вам интересных водов, больших побед, отличного настроения. Если вам понравилось это видео, если оно было для вас полезным, если вы хотите, чтобы мы продолжали отвечать на ваши вопросы, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал, рассказывайте об этом вашим друзьям. Всем отличного настроения и всем пока!